Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое взлом сайта, к чему это может привести, как устранить последствия взлома и не допустить его в будущем. Поехали! Взлом сайта – это получение полных доступов третьими лицами к вашему сайту. Большинство хакеров делают это для того, чтобы извлечь выгоду из вашего ресурса путем размещения спам-ссылок на сторонние проекты, либо распространением вредоносного программного обеспечения. Возможно, вы обнаружили уведомление о проблемах с безопасностью в вашем Яндекс.Вебмастере или Search консоль или же заметили в результатах поисковой выдачи, что в сниппетах вашего сайта отображаются непонятные иероглифы. А может быть, при заходе на ваш сайт вместо привычной главной страницы вы оказались на совершенно ином ресурсе? Все это свидетельствует о том, что на ваш сайт проникли злоумышленники, и поэтому внимание следует обратить на следующие показатели. Первое – Проверьте индексацию сайта. Сделать это можно при помощи оператора сайт, вашего доменного имени и поисковой строки Яндекс и Google. Как правило, злоумышленники стараются разместить новые вредоносные файлы у вас на сервере, что может привести к резкому увеличению страниц вашего сайта. Второе. Проверьте исходный код страницы глазами поискового робота. Сделать это можно в Search Console, либо при помощи сервиса bertal.ru. Третье. Обратите внимание на исходящие ссылки с вашего сайта на сторонние ресурсы. Проверку можно выполнить с помощью программ, например Screaming Frog SEO Spider. Четвертое. Проанализируйте xml а также служебный файл robots.txt на наличие сомнительной информации. Как правило, злоумышленники создают дополнительные файлы xml в той цели чтобы поисковые роботы успешно нашли и проиндексировали размещенные вредоносные файлы на сервере. Проверить карту сайта можно при помощи инструментов Яндекс.Вебмастера или Search консоль Google. Пятое. Проверьте верстку вашего сайта на наличие проблем, а также доступы в вебмастерах на наличие неизвестных для вас пользователей. В полном доступе к вашему сайту у злоумышленников появляется возможность полностью уничтожить веб-ресурс, удалить важные файлы или часть функционала сайта. Помимо этого, они также могут завладеть личными данными пользователей и осуществлять спам-рассылку от вашего имени. Поисковые системы также отслеживают корректную работу сайта и способны понять, предоставляет ли определенный ресурс угрозу для его пользователей или нет. В случае, если поисковой робот обнаружит подозрительную активность в рамках ресурса, то в результаты поисковой выдачи будет добавлено предупреждение о небезопасном сайте. Это также может привести к резкому падению позиций при условии, что на сайте не выполнялось каких-либо технических работ. Соберите как можно больше информации, опишите выявленные проблемы, например, изменение визуальных элементов на сайте, спам-ссылки на страницах или уведомление вашего локального антивируса об угрозах на страницах. Зафиксируйте дату и время, запросите у технической поддержки хостинга журнал посещений веб-сервера. Уточните у своих подрядчиков, какие технические работы проводились в последнее время на сайте. Далее необходимо произвести сканирование файлов вашего сайта при помощи антивируса. Сделать это можно с помощью технической поддержки хостинга, предварительно отправив им запрос, либо же при помощи серверного антивируса, например, iBalit. Информацию по зараженным файлам вы сможете получить в итоговом отчете. Примечание: Если на одном сервере находится несколько сайтов, но взломан был только один, все остальные сайты также необходимо просканировать на наличие проблем. Если же вы не обладаете достаточными техническими навыками, то за помощью следует обратиться к специалистам. Все найденные вредоносные файлы, которые не имеют отношения к вашему сайту, следует удалить с сервера, а некорректные ссылки удалить со страниц сайта. Альтернативный способ решения проблемы – выполнить восстановление резервной копии сайта до ее заражения. После устранения вирусов необходимо повторно просканировать сайт на наличие угроз. Следующим шагом необходимо произвести замену паролей, а также проверить компьютеры, с которых осуществлялось подключение к административной панели сайта и хостингу на наличие вирусов. Если еще не подключен SSL-сертификат, то обязательно необходимо его подключить для защиты данных пользователей вашего сайта. Чтобы максимально обезопасить себя от взлома, необходимо придерживаться следующих советов. Нигде не сохраняйте пароли и учетные данные доступов, в том числе и в FTP-клиентах. Используйте сложные пароли и нестандартные логины. Пароли периодически рекомендуется изменять. Своевременно обновляйте версию CMS-системы. Следите за правами доступов. Установите плагины мониторинга сайта и контроля за изменениями файлов. Закройте доступ в административную панель сайта дополнительным паролем или авторизацией по IP-адресу. Периодически сканируйте ваш сайт на наличие проблем. Настройте автоматическое хорошее хранение резервных копий сайта. На этом все. Теперь вы знаете, как обезопасить свой сайт от взломов. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, пока!